Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу а, крутой скрипт для автофарма конфет. Вот, как вы знаете, то что в Cyber Simulator сейчас вышел новый ивент. Вот, и чтобы получается открыть хеллоуинское яйцо, вам нужны конфеты. И сегодня я вам покажу а, специальный скрипт, который собирает автоматически вот, вот эти вот конфеты, которые здесь на локации. Вот. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка будет в описании. Буду использовать re-exploit. Так, нажимаем вот на этот шприц. Здесь работает автоинжект. Так, все, мы заинжектились отлично. И вставляем вот сюда скрипт. Скрипт тоже будет в описании. Так, и как видите, вот он начал тпхаться. конфета собирает, вот здесь вот прибавляется, как видите. Скрипт рабочий. И смотрите, чтобы его получается отключить, вам нужно сделать рез. То есть вы умираете... И он у вас отключается. Чтобы заново его включить, вам нужно заново опять а, вот здесь нажать кнопочку «Экспорт». Но, конечно, этот способ м -м, фарма конфет м -м, такой себе, я бы сказал, даже а, медленный, очень медленный. А, выгоднее всего получается зафармить конфеты с помощью босса. Вот сколько там до босса осталось? 47 секунд? Ну давайте, в принципе, подождем. Значит, смотрите. А, вот в предыдущем видеоролике несколько дней назад, у меня а, был видеоролик тоже по сайберсимулятор и там есть функция в скрипте автофарм, то есть, либо автофарм, либо убийство босса, то есть, автоубийство босса, не помню, как там функция называется, но как-то так. Вот. И вот с помощью а, того скрипта а, вы сможете получить вот, 13 тысяч монет, вот как я, то есть, конфет извиняюсь, а, как я получил примерно где-то за ну, минут 30, даже меньше. Единственное, только придется перезаходить вам на сервера, а, чтобы, получается, искать вот этого босса. Хэллоуинского. Ну вот. А, короче, смотрите, если полностью вы его в соло убьете, то есть один, вы получите около 10 тысяч монет. То есть, блин, какие монеты? Конфеты, извиняюсь. Что-то, блин, путаю с монетами, не знаю почему, но ладно. Вот. А, получается, если с вами еще будут а, кто-то убивать, босса помогать вам то вы получите в два раза или в три раза даже меньше то есть где-то 3-5 тысяч где-то так а если весь сервер будет убивать то вы получите около 1000 а, конфет вот. так что а, если вам понравился этот скрипт можете использовать ссылочку в описании на автофарм конфет вот и также, все-таки, я вам советую лучше использовать а, прошлый скрипт, который был в а, видеоролике, на автоматическое убийство босса. Потому что вы с босса больше всего получите конфет. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был Исбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.